Приветствую вас, граждане! Поздравляю всех с днем взятия Бастилии. И это ли не повод поговорить сегодня про Великую Французскую революцию? Как известно, Великая Французская революция была революцией буржуазной. То есть, в результате этой революции к власти пришла буржуазия. Но та классовая борьба, которая разгорелась в ходе революционных событий, вызвала к жизни разнообразные течения внутри революции – лед левого и даже коммунистического толка. И самым последовательно левым коммунистическим течением в этом плане было течение, возглавляемое Гракхом Бабевым. Собственно, о Гракхе Бабефе мы сегодня и поговорим. Настоящее имя Гракха Бобёфа – Франсуа Нуэль. Он родился в 1760 году в довольно бедной семье. Но, получив какое-то образование, он работал юристом, занимаясь феодальным правом. Ну и в ходе занятий, понятное дело, крайне возненавидел все эти феодальные порядки старого режима. Как и многие свои современники, он увлекался идеями Жана Жака Руссо, а также читал и в том числе утопических социалистов, таких как Мабли, а позже Морелли. И вот когда начинается революция, он заявляется с неким проектом радикального аграрного закона, который он изложил в своей работе «Постоянный кадастр». Над этой работой он начал собственно, трудиться еще до событий Великой Французской революции. И главное его предложение там заключалось в том, чтобы экспроприировать самым радикальным образом собственность дворян и церкви и равным образом распределить землю между гражданами. Однако, занимаясь этой работой над таким проектом и знакомясь более плотно с жизнью французского общества, а это общество в то время еще во многом аграрное, крестьянское общество, он приходит к идее, что простого передела земли будет мало, что земля должна перейти в общественную собственность, иначе говоря, он переходит на коммунистические позиции. Именно в этом статусе он принимает участие во всех главных событиях французской революции. Постоянно выступая в качестве блестящего публициста, он отстаивает интересы наиболее обездоленных слоев населения и, в первую очередь, мануфактурного пролетариата. При этом делаете множество врагов, вступает в множество конфликтов, из-за чего несколько раз бывает арестован, но через какое-то время освобождается, в том числе один раз – Благодаря заступничеству небезызвестного Марата. При этом в 1993 году он даже возглавляет администрацию продовольствия в Париже, занимает другие посты и вообще принимает самое деятельное участие в соответствующих событиях. Однако после контрреволюционного переворота 9-го термидора 1894 года он... В то же самое время подхватывает общее негодование по поводу павшей диктатуры якобинцев. Однако со временем все начинают замечать, что он начинает также яростно критиковать и новое правительство, директорию. В разгоревшийся конфликт приводит, опять же к его аресту и выпускают его, правда, по амнистии в 1995 году. Но вот за время отсидки, а также непосредственно после нее, он завязывает некоторое количество контактов с другими участниками революции во многом Якобинского как раз лагеря. И среди этих соратников особенно следует, наверное, отметить имена таких персонажей, как Филиппа Буанаротти, благодаря историческим заметкам которого, в общем-то, и сохранилась память о многих событиях выступления Бабефа и его группы. Это, конечно же, Агюстен Д'Арте, значимый революционер того времени, и Сильвен Маришаль, который в чем том числе и отметился как мыслитель, изложивший многие идеи данного направления. И вот с этими персонажами они развертывают активную пропагандистскую деятельность и приходят к созданию заговора, целью заговора которого является свержение. Директории и установление принципиально нового порядка. Порядка, основанного на коммунистических идеях. Правда, непосредственной целью заговора провозглашался просто возврат к конституции 1793 года, значительно более демократической, чем конституция 1795 года, действующая в то время. К ним присоединяется в том числе и часть оставшихся якобинцев и образуется так называемая «тайная директория», Крайне закаспирированная ячейка организация, которая занимается подготовкой вооруженного восстания. Обширная сеть агентуры, которую они развернули в первую очередь в Париже, но также и в провинции, агитирует как рабочих, так и даже мелкую буржуазию и, самое главное, солдат и полицейских. И агитирует весьма небезуспешно, чему во многом способствует газета, которую выпускает Бобев, которая называлась Народный Трибун. Соответствующие идеи начинают быть очень популярны, правительство не на шутку обеспокоено. И действительно, сторонников уже достаточное количество для подготовки восстания. Назначается даже день всеобщего выступления и захвата власти. И кто знает, как сложилась бы история не только Франции, но и всего мира, если бы среди заговорщиков не оказалось предателя, который за неплохое вознаграждение в всю информацию передал властям. Ну и очень обеспокоены этой ситуацией власти, провели молниеносную операцию, в результате которой был арестован вся верхушка заговорщиков. По сути, заговор оказался обезглавлен. А учитывая, что он был крайне законспирован и все в конечном итоге сводилось к этой вот тайной директории, в общем-то, восстание просто не произошло. Но ну, а затем, разумеется, последовал суд, и как несложно догадаться. Бобеева признали виновным и приговорили к смертной казни. Непосредственно в зале суда он попытался совершить самоубийство, но пытался, в общем-то, безуспешно. В результате он в 1797 году был гильотинирован. И вот что же были за идеи, которые лежали в основании этого движения, что за идеи двигали вот это очень специфическое явление, эпизод непосредственно последовавший за Великой французской революцией? В первую очередь здесь надо сказать о том, как бабувисты, как их называли, переосмысляли понятие общественного договора. Общественный договор это такая концепция, характерная для философии 17-18 века, о том, что когда-то люди жили в естественном состоянии, а потом для некоторых целей собрались и поставили на собой некое государство, которое бы ну, принудило их к исполнению законов. И вот, как правило, в классической форме общественный договор предполагался как создаваемый ради защиты права собственности, потому что ну право собственности воспринималось как священное естественное право. Но события французской революции на самом деле вот этот вот священный ореол с права собственности несколько сбили. Просто когда начинают активно экспроприировать эмигрантов, церковь, монастыри, а потом вообще дворян то уже как-то оно не воспринимается как очень священное. Все понимают, что его можно отлично нарушать. И в этом плане Вообще, это не только характерно для Бобиоффа и его сторонников, это характерно вообще для широких своего французского общества. Начинает восприниматься все-таки общественный договор, как создаваемый не с целью защиты собственности, а с целью, с одной стороны, сохранения самого существования человека, а значит, обеспечения человека всем тем материальными благами, которые необходимы ему для банального существования. Ну а во-вторых, это создание наибольшего количества счастья. Для человечества в целом. И вот с точки зрения такого понимания общественного договора Бобёв и его сторонники начинают осмыслять существующее положение вещей. И вот здесь надо отметить очень важный момент, что, конечно, право собственности было закреплено в Декларации прав человека и гражданина, в главном документе революционной Франции. Однако в то же самое время там говорилось о каком-то равенстве. Мы все помним. Свобода, равенство, братство. И что характерно, свободу больше вот как-то на нее упирали как раз представители буржуазии. А вот э, людям из низов больше как-то всегда было по душе равенство. Ну, равенство, конечно же, в декларации провозглашалось перед законом. И для Бобёфа это исключительно формальное равенство. Это равенство только на словах они а не на деле. И он отмечает, что это большое, в общем-то, лицемерие, когда с глубины веков нам постоянно говорят, что все люди равны, и в то же самое время существует такое жестокое неравенство. И вот эта идея равенства, но равенство не формального, а реального, фактического равенства, является центральной идеей собственно Бобёфа, собственно, почему его заговор и назывался заговором во имя равенства, или заговором равных. И вот что же такое это настоящее равенство? Это, конечно же, равенство имущественное, равенство богатств. Здесь надо отметить, что в полном соответствии с духом времени Бобел говорит о том, что природа как бы, равным образом наделила людей своими благами. И равенство соответствует естественному закону. Равенство естественно. А значит, нарушение равенства противоестественно и является преступлением. Говорит он, как верный последователь Руссо. Но откуда же берется неравенство и как, что с ним делать? Напомню, помните, раньше я говорил о том, что он предлагал разделить землю более-менее поровну. Но теперь он же так не считает. Боберов говорит о том, что вообще-то это ни к чему не приведет, потому что, во-первых, тогда у всех будет очень-очень немного и, по сути, это будет всеобщая бедность. А во-вторых, это будет означать, что кто-то со временем все равно будет более удачливый, да, и опять же неравенство снова разовьется. Есть ровно один способ устранения неравенства. Это устранение источника любого неравенства. А источник любого неравенства – это частная собственность. И задолго до Прудона Бобев говорит, что собственность есть преступление. Собственность – это воровство. Дело в том, что... Естественное право, которое предписывает нам всеобщее равенство, нарушается понятием собственности, которое по сути есть узурпация общественных благ, преимущественно в пользу определенных индивидов. В результате чего, как отмечает Бобьев, у нас 1 миллион французов владеет тем, чем должны владеть 20 миллионов. И каким же образом устранить собственность, каким образом ликвидировать полностью частную собственность. И он описывает порядки, которые нельзя не характеризовать как коммунистические. Правда, это, конечно же, утопический коммунизм. Более того, утопический коммунизм довольно ранний. Он предполагает, что необходимо все блага, производимые в обществе, собирать на неких общественных складах, откуда потом они будут выдаваться людям в необходимом им для жизни объеме. То есть, главное преимущество этого становления – это... В общем-то, чтобы люди перестали бояться за завтрашний день. Чтобы каждый точно знал, что завтра у него будет еда, у него будет одежда, у него есть, будет жилище. Однако, вот, одержимый этой идеей равенства, он приходит к тому, что Марксом в частности характеризовалось как аскетический и грубо уравнительный коммунизм. Он говорит о том, во-первых, что люди не должны Потреблять больше самого им необходимого. Потому что если кто-то потребляет больше, минимально необходимого ему, значит он кого-то обкрадывает, создает неравенство, кого-то угнетает. Это очень аскетический коммунизм. С другой стороны, это полная уравниловка. Все должны есть одинаковую еду и носить одинаковую одежду, чтобы не могло возникнуть даже мысли о неравенстве. Понятно, что это такая ранняя форма коммунизма, которая еще достаточно... Такая вот грубая форма, и в дальнейшем коммунистическая мысль проделала значительный шаг вперед. Но тут же вот этот вопрос и другого. Например, ну есть же люди там убственного труда, люди творческих профессий. Неужели они также должны получать? Да, говорит Бобёв, также. Почему-то интеллигенты нас всех убедили, что работа мозга должна цениться больше, чем работа рук. А собственно почему? Никаких оснований для этого нету. Нет, все должны быть равны и получать одинаковое количество общественных благ из вот этих общественных складов. Чем должна заниматься непосредственно некая коммунальная администрация, прямо доставляющая людям каждый день все им необходимое. Но а, тут стоит еще один момент. А как же быть с трудом? Да, то есть труд тоже, говорит Бобьев, должен быть общественный. Он уже не верит в, такое, в то, что нужно просто раздать каждому понадельчику земли. Нет, он говорит, нужно создавать коллективные фермы. Где централизовывать, в том числе и сельскохозяйственное производство? В общем, уже есть идея колхозов у нас здесь. А что касается вообще труда, то, во-первых, конечно же, труд должен быть обязательным. Не должно быть паразитов, которые не трудятся. Труд должен быть обязанностью каждого гражданина. При этом труд является, опять же, частью естественного права. Во-первых, потому что без труда человек естественного состояния существовать бы не мог. А во-вторых, потому что... Труд, на самом деле, облагораживает человека в неком умеренном количестве, не изнуряющий. Он способствует поддержанию здоровья, как телесного, так и духовного. Поэтому, в общем-то, труд это замечательно, и нетрудящихся не должно быть в принципе. Что характерно, он, опять же, полностью уравнивает все виды труда, как умственного, так и физического характера. И вот такая вот э, коммунистическая идея, идея равенства как потребления, так и труда, составляет основу учения Бобиофа. В результате он говорит о том, что французская революция в действительности была незавершенной революцией. Что это был лишь первый шаг грандиозного перестройства общества. Что необходима вторая революция, которая наконец положит в конец любому а значит создаст максимальное количество счастья среди человечества. Таким образом, только новая социалистическая или коммунистическая революция сможет завершить то, что начала Великая Французская революция. И в итоге следует, наверное, отметить, что Бобев, конечно, не был первым коммунистом. Он опирался на работу многих других коммунистов, и коммунистических мыслителей уже в его время достаточно хватало. Но это был первый случай, фактически, в истории, когда коммунизм стал некой действительной политической силой. Когда у нас выступила организация коммунистического толка, которая заявляла вполне серьезные политические претензии. И кто знает, как бы получилось, если бы история сложилась несколько иначе. По сути, мы здесь имеем впервые в истории, Загоре горе Бобёфа, тот, то, что можно с некоторыми натяжками назвать первой коммунистической партией. Ну а на этой ноте я бы сегодня и завершил. До новых встреч!